Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и это видео «Завораживающий русский», где я говорю вам о самых интересных, длинных, необычных словах русского языка и только на русском языке. Если вам нравятся эти слова, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал если вы хотите получать информацию о новых видео. Также, пожалуйста, смотрите у меня на сайте транскрипции, упражнения и, конечно, мой клуб «Русская дача». Это видео и подкасты каждые пять дней. И сегодня наше слово это «безответственный». «Безответственный». Что это значит? Безответственный человек, например. Ну, во-первых, это от слова ответ. Ответ, когда у нас есть вопрос, и потом ответ. Вопрос-ответ. И ответственный человек – это человек, который делает то, что он говорит, или что она говорит. Например, ваш друг сказал, что он будет на вокзале, когда вы приедете на поезде, и он приехал, он там был на машине, и он вам помог с багажом, с чемоданом, он ответственный человек. Или у вас есть проект на работе, и вы думаете, кому, кому дать этот Проект. И вы думаете, а, Александр не уверен, не уверена, что он хорошо сделает работу. О, Ксения. Ксения, она ответственный человек. Надо дать проект ей, потому что она ответственный человек. То есть она сделает работу, если она сказала, что сделает ее. Ответственный человек. И безответственный человек ⁇ это когда наоборот, наоборот. То есть, когда человек сказал, что сделает, но не сделал. Безответственный человек. Например, вы попросили подругу приехать на вокзал. Она сказала, да-да-да, но не приехала. Безответственный человек. Безответственный человек. Или это может быть безответственный поступок. Поступок это что-то, что мы сделали. Безответственный поступок. Например, ну, например, вы, вам были нужны деньги для бизнес-проекта, для серьезного бизнес-проекта, ваша подруга. Или ваши родители дали вам эти деньги, а вы, например, пошли в казино и потратили эти деньги. То есть денег больше нет, но эти деньги, они... вы их взяли не для серьезного проекта, а в казино. Вот, и это безответственный поступок. Безответственный поступок. Дорогие друзья, напишите, вы ответственный человек? Вы ответственный человек? И если вы женщина, вы тоже можете сказать «Я ответственный человек». Например, «Я очень ответственный человек». И если, например, кто-то дал мне книгу, или, например, если мы ходили в театр, и человек заплатил за меня тоже, потом я буду думать как мне дать книгу, как мне отдать книгу, как мне отдать деньги. Я буду думать а, об этом, может быть, почти каждый день. Поэтому я очень ответственный человек, слишком ответственный человек. И да, и поэтому я всегда стараюсь, то есть делаю так, чтобы быстро отдать или быстро сделать то, что я обещала. А вы? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Вот наше слово сегодня. Два слова. Ответственный, безответственный. Ответственный, безответственный. Если вам нравится, ставьте лайк и пишите в комментариях. Молодцы, что изучаете русский язык. Продолжайте. Я в вас верю. Пока!